Всем привет. Хочу сказать как я делаю капусту для кошева. У меня нет тяпки, поэтому я все делаю ножичком. Вырезаем толстую кочерышку. Лист складываем пополам и закручиваем тугой рулетик. Чем тоже будет свернут, тем проще будет резать. Дальше рулетик нарезаем на тоненькие кусочки. Потом каждый рулетик режем на квадратики. И следующим этапом делаем вот такие движения. Из этого Получается вот такая вот мелкая крошева.